Приветствую вас, други-подруги, на своем канале Кассандра Астра. Перед вами очередной еженедельный такой видео-прогноз под названием «Сбудется, не сбудется, получится, не получится». Это прогноз на камнях с помощью астрологических карт. Прогноз для всех знаков зодиака. Итак, начинаем. Перед нами огненные знаки зодиака. Это овны, львы и стрельцы. Дорогие мои огненные, если вы загадали какое-то событие на данной неделе, я начинаю. Сбудется, возможно, в отношениях с мужчиной. Если это женщина-девушка сейчас смотрит видео, возможно, вы сможете растормошить какого-то мужчину. Если это мужчина-парень смотрит, Возможно, Вы сможете какого-то друга или знакомого попытаться растормошить на какое-то нужное Вам действие, возможно, это помощь, но... Этот человек в чем-то сомневается, он делает шаг вперед и шаг назад. Вот так стрела лежит, чтобы вы понимали, что на этой неделе, особенно в первой части недели, мужчина вроде возьмется и начнет вам помогать, но потом у него какие-то сомнения будут. Возможно, тут будет зависеть от того, будете ли вы эм, торопить эту персону, я бы так сказала. Тема здоровья. Многие будут выздоравливать, но рецидив может быть в этой истории. Потом, тема материнства, вторая часть недели, очень оголится тема родитель, материнство, может быть беременность. Возможно, многим из родителей придется делать какой-то выбор, решать какой-то вопрос, как себя вести со своим ребенком, какую сторону принять ребенка, допустим, или учителя. Ребенка или какого его наставника, какого-то гуру. Ну или может, ну, вот такой как вариант, вот такая история. Тема таких очень пламенных любовей пока еще не всплыла потом тема резких обогащений тут тоже я не вижу потом тема большой ну вот очень большой такой удачи связанные с карьерным ростом карьерный скачок на этой неделе он еще где-то готовится сзади он вот еще набирает энергию вот эта тема еще набирает энергию давайте посмотрим что же дает вам подсказку понедельник что ж, какие силы какие энергии понедельник день нептуна вот что-то может не проявлено для вас что-то не до ну вы можете что-то не ну возможно вы что-то себе сами нафантазируете или попадете в такое но ну, не в обман а вот в какие-то чужие иллюзии то есть тут будь внимателен то что четкое Держи четко под контролем. То, что будущее, какие-то фантазии, ну, возможно, надо допускать, но надо понимать, кто вас хочет втянуть, может быть, свои фантазии. Также будьте внимательны с алкоголем в этот день. Среда. Среда. Хороший день для усиления, укрепления семьи, усиления любого союза, стабилизация каких-то союзов, какого-то проекта. Хороший день. К вам он благоприятен. И суббота. А вот суббота день жадности, день скаредности, день холода, можно замерзнуть. День, когда не все события пойдут так, как вы их запла запра запланировали. В общем, тут как-то так. Возможно, и вы запланировали, и к вам произойдет что-то замедляющее, что-то останавливающее. И обрати внимание... Ну, не знаю обрати внимание все таки на то на тех людей кому ты нравишься и обрати внимание на свои фантазии, на свои где-то сырые идеи то есть может быть не надо бить копытом и идти в банк в той теме которую ты до конца еще не распознала не узнала не докопала ты не, еще не изучил до конца а рвешься в бой вот тут может быть надо думать стоит ли рваться тут в бой на этой неделе. Вот такой, дорогие мои, огненные вам такие подсказки. Кто не подписался, подписывайтесь. Буду благодарна за лайки. А теперь на повестке момента. Земные знаки Зодиака. Земные это тельцы, девы и козероги. Итак, уважаемые мои земные, у вас в тригоне сейчас демон. Он вас провоцирует, он вас проверяет на вшивость он хочет, чтобы вы сами своими руками где-то наваляли, наделали какие-то ошибки, что-то поломали. И вот исходя из этого, идите аккуратненько по жизни вот эти периоды, которые я вам тут объясняю. Итак. Ну, скажу так, что эта неделя, особенно понедельник-вторник, даст вам просветление, подсказки какие-то, Понимание ситуации, понимание тактики, а как правильно что-то делать, чтобы вот что-то вот это получить. Ну так вот по-прямому, да? Потом, э, начиная со второй части недели, может быть, немножко не спешить. Там немножко надо притормозить. Но удача там есть. Удача связана с иностранцами. И, ну, да, и, и удача какая-то связана с поездками. Или это будет покупка на какой-то... Сейчас скажу. Ну, когда мы круиз или какая-то поездка покупаем на вот что-то такое. Хорошо на этой неделе бы пообщаться вам, у кого мамы, бабушки живы. Вот по маминой линии надо как-то приехать или поговорить, или позвонить в другое государство, царство. Пообщаться с роднёй по женской линии, по линии вашей мамы. Также эта неделя советует вам, откинуть какие-то двойные стандарты, двойное поведение и быть немножечко естественнее. Как, ну вот, то есть реально выражать, в мир выкидывать такую информацию, выплескивать так, как вы хотите. Большая новость, если вы ждете какую-то важную новость, думаю, что на этой неделе она к вам не придет. Какие-то очень глубоко философские Темы еще до вас не дойдут на этой неделе, но в принципе неплохо. И я бы сказала, сильно не экспериментируй. Вот тут еще такая есть подсказка. Не экспериментируй на этой неделе, доверься своему создателю. И подсказка от Кассандры на 3 дня недели, понедельник. Понедельник день, когда можно вот хорошо договориться. Вот я же сказала, первый понедельник, вторник, там что-то связанное, может быть, и с логистикой, и с переездом, и вот с улучшением, с привозкой, отвозкой, извиняюсь, Таким, привоз, увоз товаров каких-то, приход нужной информации, может быть, нужный пакет Курс какой-то по обучению, по повышению вашей квалификации. Вот это тоже все возможно. Если нет, то прекрасный день для куда-то вы удачно успеете съездить. Среда. Вот среда. Среда, не спеши, не переохладись. Береги здоровье, не простудись. Ну, скажем так, осторожно, может быть, на высоте на какой-то... Ну и, может быть, не хами, не входи в конфликт с людьми, которые старше тебя. И думай, где ты жадничаешь, а где не надо жадничать. И воскресенье. Воскресенье прекрасный день. Он связан с Венерой. Он связан, может быть, немножко с каким-то флиртом. А может быть, и, не, и, и немножко. В общем, возможно, в этот день хорошо... С какой-то женщиной, может быть, какой-то союз получится, или завязывание какой-то выгодной ситуации, или если вы поругались, то можно помириться. Вот тут вот такая история. Но День Венеры вообще приятный, когда что-то происходит в этот день нам, созвучное нам, скажем так. И на что обратить внимание? Обрати внимание на свои фантазии. Обрати внимание, с кем ты выпиваешь, если кто тебя куда-то приглашает. Обрати внимание, возможно, пора притворить в действие, в жизнь свою давнишнюю мечту по круизу, по воде. Вот такая тут интересная, дорогие мои, вам подсказка. Пора, вот знаете, если мечтали, да примерялись, вот быть или не быть, пора-пора уже, дорогие мои. А теперь на повестке момента Воздушные знаки Зодиака это близнецы, весы и водоление. Итак, дорогие мои, если вы загадали какое-то событие на данную неделю, я начинаю. Камней много. Скажу так, первые два дня будет ощущением, ну, может быть, не будет ощущения, но будет вам реально какая-то помощь, поддержка с мира мертвых они какими-то своими энергиями будут пытаться подстелить вам все свои соломки невидимые в защите вас от каких-то проблем, сложностей в переговорах и сложностей, связанных с дорогой, я бы так сказала. Тема «Найти половину» может быть еще пока что не совсем для этой недели. Хотя может у кого-то, кто одинокий, может быть на поверхность всплывет кто-то из бывших, это есть. То есть, если у вас на эту неделю очень большие планы, не совсем все сбудется. Возможно, вы познакомитесь с каким-то человеком-философом, -философ, который вас в чем-то немножко охолонит, то есть в смысле вам объяснить, что где-то вы спешите, а вам не надо там спешить. То есть, возможно, начиная со среды, вы познакомитесь с человеком, который вам откроет глаза на многие процессы в этой жизни. Это невидимые процессы, но вы в них участвуете. Вот я бы так сказала. Потом, центр недели, конечно, очень связан с рабочими процессами. Возможно, центр недели сподвигнет вас к какому-то изменению, к какому-то новшеству, к какому-то рационализаторству, ну хоть маленький штрих, штрих такой, но возможно вы почувствуете, что вот как вам лучше работать, как вам лучше, удобнее и быстрее зарабатывать деньги. И конец недели возможно потребует от вас такой эффект маски. Это когда нам надо сыграть двойную роль. Вот к сожалению это так. Тема здоровья. Проблем здоровья уходят в прошлое, но может быть понедельник еще что-то вам прозвонит в теме здоровья. В теме друг по друга тоже пока что на втором месте. Помощь ангела в прямом смысле немножко сбоку. То есть эту неделю, как говорится, смотрим проблемам и... Событиям глаза в глаза, мы смотрим им смело в глаза и сами, может быть, немножко нестандартно во второй части недели решаем вот свои какие-то жизненные ситуации. И подсказка от Кассандры на три дня недели. Понедельник, понедельник, день Венеры. Вот, может быть, момент закрепления здоровья, как я вам сказала. День неплохого какого-то события, разговора с женщиной. Может быть, день помощи со стороны женщины. Вот тут такое. Возможно, это день покупки, может быть, небольшой, но когда мы себя радуем, и это нам очень приятно. Может, даже те же духи, скажем. Или, может быть, любимая музыка, закачанная с компьютера тоже. Среда, Среда. «Колесо фортуны». Вот колесо фортуны, начиная со среды, может быть, среда или четверг, вот вы можете встретить этого человека, необычного, но нужного вам, для чего-то вам этот человек откроет глаза. Это очень хорошо. Это как фортуна с неба. вышли шли-шли и человека нашли, понимаете? Вот. И воскресенье. Воскресенье – период, когда вы в чем-то захотите поменяться что-то у вас внутри какие-то новые процессы начинаются, зарождаются. Также этот день хорош для каких-то СПА, для каких-то омолаживающих, может быть, улучшающих ваше тело процедур. То есть не, бой, не бойтесь тут экспериментировать, скажем так. И на что обратить внимание? Обратите внимание, что э, на этой неделе все-таки важной темой все, что связано с трудом и с монотонностью нахождение вас на вашем рабочем месте. То есть не упускай из виду, это камень называется. Внимание держим, вот под контролем держим все, что связано с производственной, с вашей рабочей темой, если так можно сказать. Может быть у кого-то и хобби как работа, у кого-то и творчество как работа, значит этот камень, говорит, тщательнее, тщательно обращай внимание на мелочи. Он такой сатурнянский достаточно камень. Вот, дорогие мои, вам такие прогнозы от Кассандры кому нравятся мои прогнозы ставьте лайки или пишите комментарии Вот кто не подписался, подписывайтесь и теперь на повестке момента прогноз на камнях от Кассандры для водных знаков Зодиака это раки скорпионы и рыбки Итак, глубинные мои люди сканеры, давайте начинать если вы загадали если вы загадали какое-то событие на данной неделе, я начинаю. Ну, во-первых, мне нравится, что начало недели, первый и второй день, в прямом смысле тут лежит камень фортуны. То есть у многих будет фортуна тех, кто не останавливается, кто не забрасывает свои идеи, кто не боится своих же планов и кто ищет в данных ситуациях новые решения, новые пути к своим же целям. Я бы вот так сказала – Центр недели помощи, вам будет помощь оказываться от умерших людей, это очень хорошо. Потом и вторая часть недели, смотрите, интересно, камень прям встал, да, да смотрите, так нарочно не поставишь, а ну, можно поставить, да. То есть, возможно, начнет работать какая-то удача, может быть, и любовь тут тоже немножко есть. Но это удача, связанная с тем, что у вас будут открываться глаза на какие-то события, может быть, на поведение людей к вам, тоже как вариант. И начнется этап ускорения. Ускорение по многим делам. Тема беременности, если кому это надо, пока что еще нет. Эта тема для вас еще в пути. Друг подруга на этой неделе сильно не сможет вас обогатить и чем-то вам помочь, если вам это интересно. Камень огромных, больших переделок еще нет. Но вывод уже начинается вот раскручиваться колесо. Вообще неплохо легли камни. Плохого камня тут нету, кстати, да. Ну вот... Тут это и радость, но, может быть, и любовь, как вариант. Кому-то из вас, может быть, тот, кто одинок больше шести месяцев, возможно, это и будет такой подарок на человека, который, может быть, сначала вам даже не понравится, а потом вы только поймете смысл, как бы, и миссию этого человека в вашей судьбе. И подсказки от Кассандры на три дня недели, понедельник. Понедельник, когда надо что-то закрыть, а другой открыть, скажем так. Это такой день, когда мы кого-то или что-то похоронили. В прямом даже или в переносном смысле. Но в смысле, может быть, кого-то из союза, кого-то из своих друзей вычеркнули. Или кто-то из друзей вас вычеркнет из своего союза. То есть это... Время такой ситуации, где вы не вольны что-то изменить. Это жизненное, это как кармическая, кармическое. Ну, это часть вашего сценария, скажем так. То есть одно ушло, другое пришло. Не зря тут э -э лежит фортуна и в теме рабочей. Но, ну, Может быть это что-то связано и с работой, но это немножко только монотонный будет процесс. И затянутый даже, я бы сказала. Среда. среда. Вот... Тут уже мы экспериментируем, идем вперед, можно что-то лечить, можно записаться или пойти уже к зубному, там тра-та-та, тра-та-та, -та, вот такое. Можно делать эксперименты, эксперименты во всем, и в разговорах, и может быть в одежде, что-то новое может захочется купить, абсолютно новое. Не бойтесь себя в этом процессе, экспериментируйте. Все-таки весна, знаете, диктует нам что-то, обновление какое-то. И воскресенье, воскресенье «Фортуна». Вот конец недели, фортуна, неожиданность, неожиданность, неожиданная встреча, может быть внезапная поездка куда-то или случайно попадаете кому-то на день рождения, у вас куда-то зазывают, вы туда идете и там ждет какое-то вот ваше счастье. И обратите внимание, обратите внимание на романтичные отношения, обратите внимание, кто к тебе тянется. И это первый момент. И второй момент, все-таки обратите внимание на все, что связано с производственными процессами на этой неделе. Вот, дорогие мои, вам такие прогнозы. От всей души желаю вам, чтобы ваши планы сбывались и многое-много много из ваших задумок получалось. Не забывайте посещать мой канал. Иногда перепроверяйте подписку. И до встречи!